Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте. Давно у нас не выходило видео на канале. За это время произошли кое-какие изменения. В плане и в жизни, и в работе, и так далее. Вот. Сегодня попробуем снять очередное кино. По сварке муфты. Сегодня муфта, пон восьмерка, пон четверка. Туда делитель будем ставить. Вот. Ну, в общем, все стандартно. Погода хорошая. Настроение пока тоже хорошее, если нам его никто сегодня не испортит На что я очень сильно надеюсь Вот И мы с вами абонента, конечно, будем подключать, но навряд ли мы там поснимаем Потому что абонент такой, ну, своеобразный, короче говоря, он против всяких там видеосъемок вот, в общем, работаю я уже с другим напарником, мой предыдущий напарник заболел, болезнь у него такая не очень хорошая, вот. но будем надеяться, что он выздоровеет, и дай бог ему здоровья, мы продолжим с ним работать дальше. Вот. Сейчас новый напарник, новая муфта, ну, собственно говоря... Для тех, кто смотрит канал, постоянно ничего нового, наверное, не будет вот. Все те же самые сварки, зачистки вот. Сегодня будем использовать новый инструмент Вот такую вот зачисточку. Буквально вчера нам приехала Опробуем ее сегодня тоже Это зачистка для модулей Как-то так. Как так, ребята Приобрел себе транспорт Точнее головную боль очередную вот это Автомобиль ВАЗ 2131 Нива То есть пятидверная Приобреталась для работы вот. Сейчас Мы ее доводим до ума Естественно она Хоть и 11 -го года Но ржавенькая вот. Поэтому приходится немножко ее Подмазывать Подкрашивать Но я думаю скоро вы увидите Снимать нету возможности ее Потому что Нужно либо снимать, вот, либо работать. Поэтому объединять не получается. вот. Ну, в общем, смотрите. Долго я уже рассказываю. Смотрите муфту, смотрите установку понов, смотрите. В общем, смотрите. наш запасик с него значит здесь у нас муфта от муфты у нас пойдет вот на этот столбик и туда дальше через деревья вот в те края там у нас дом вот ставим стол и начинаем наши работы Вот мой новый напарник помогает протащить кабель. Сейчас они все это дело повесят на столбы и мы продолжим. Вот так у нас подготовка рабочего места проходит. Достаем муфточку. Муфту решили поставить сюда большую, потому что с нее будет очень много абонентов расходиться. Все стандартно. Кстати, если можете заметить, у нас появился новый крепеж для муфты. В принципе, он такой, какой должен быть. Как раз. Вот, а В прошлые разы мы использовали крепление для кабеля зажим то есть если вы можете помнить зажимали муфту за вот, за черный здесь же крепление уже нормальное адекватное. удобно можно ее вертеть в разные стороны изначально я таким крепежом пользовался он мне почему-то не понравился а сейчас наоборот привык и уже с ним как-то поудобнее все значит крепим Отрезаем вводы, готовим муфту, поны, вклеиваем, как обычно, на термоклей. Ну, все увидите в процессе. Так. Для срезания вводов используем ножницы для полипропиленовых труб водопроводных. Один ввод обрезали чуть поближе к муфте, другой подальше, потому что кабель будем использовать тонкий, абонентский. А основной кабель у нас будет диэлектрический, диэлектрическая шестнашка четырехмодульная. Но ну, абонентский тоже диэлектрический, ну, по типу дропа. Ну и какая же работа без чашечки ароматного кофе с утра? Утро, конечно, условное, уже два часа дня, но аромат, который из этой чашки исходит... ой! Не вы представить себе не можете да так значит там у нас уже кабель подвешен здесь у нас тоже кабель сейчас подвесят ну и пока мы будем варить само собой все уже будет готово вот такие вот дела а мы продолжаем, продолжаем и продолжаем. Пьем ароматный кофе и работаем. Работаем как можем. Ой. Люблю свою работу. Так у нас все готово для установки делителей как всегда на термоклей один мы будем вклеивать с этой стороны а другой с противоположной ну посмотрим либо оба с одной стороны поставим еще раз говорю что муфта не предназначена для установки пон делителей то есть это обычная муфта но других не закупают Возможно, то есть сейчас сделали заказ, будем делать один небольшой поселочек, и там у нас будут уже муфты, непосредственно предназначенные для установки понделителей оконцованных. Вот, и, ну, там поснимаем уже, я думаю, будет поинтереснее. Ну, заодно и сами опробуем, как все это дело будет удобно или неудобно. Итак, ребят, кто не знает, как выглядит делители в упаковке они выглядят вот так это 1 на 4 Вот здесь две штуки здесь 1 на 8 4 штуки в упаковке здесь указано у нас значит все потери все затухания которые они вносят в линию в этих таблицах и вот так вот они значит здесь располагаются здесь без поролона здесь с поролончиком ну, соответственно, вот он сам делитель. Устанавливать мы его будем на термоклей, как я уже говорил. Вот сюда вот он будет приклеен. Выход пойдет у нас вокруг муфты снизу, то есть вокруг кассеты. А вход, соответственно, у нас вот так вот сверху уйдет уже в саму кассету. А эти, сделав оборот, придут сюда. Вот. Ну, Надеюсь, особо объяснять не надо, да, что если у нас вход... Кабель, приходящий с этой стороны Вот отсюда Как в данном случае То вход пона Должен прийти с противоположной стороны Чтобы они состыковались друг с дружкой Так, теперь нам надо термоклей Термоклей просто его нагреваем без фанатизма наносим на делитель извиняюсь и приклеиваем в принципе все вот. вот так вот бывает пришлось поставить зонтик прекратилась запись потому что Перегрев устройства произошел. Телефончик нагрелся. Ну, в общем, вот как выглядит пон установленный. Сейчас будем зачищать кабель, вводить в муфту. Тоже все покажем. Я надеюсь, если опять не будет никакого перегрева. Вот. И, значит, будем потом еще устанавливать четверку, варить. В общем, смотрите. Начинаем зачистку кабеля. Значит, вначале одеваем термоусадку. Обязательно. Обязательно. Не, Андрюх, ты неправильно Это самое На каждый кабель в отдельности Они по-разному Тоненький Тут У нас будет отдельно Магистраль Абонинский Будет отдельно И на всякий случай мы еще одну ну и при помощи вот такого инструмента начинаем зачистку кто-то спрашивал я уже по моему показывал то есть у него нож вращается поэтому можно зачищать как продольно так и поперек одновременно давайте еще раз покажу вот этот ножик я не знаю резкость есть нет он здесь вращается в разных направлениях и тут он подпружинен А дальше все просто. Разделяем. И снимаем. Здесь снимается ножницами. Режем нитку. без монитора, не вижу. Попадаю я в кадр, не попадаю. Но я уже много раз это показывал. Здесь тоже срезаем нитку. Вот так вот. Это у нас диэлектрическая 16 кабель. Всё, осталось у нас центральный стеклопруток и два черных усиления то есть как вы можете видеть кабель четырехмодульный в каждом модуле по четыре волокна Зачищается, разделывается, все довольно быстро. Вот мне помощник показывает, что меня вроде бы видно. Кабель видно с руками. Ну, это самое главное. Усиление отрезаем где-то сантиметров в 20 от кабеля. Вот, поскольку, поскольку здесь нету стального троса, за это усиление мы будем производить крепление кабеля в муфте также и в тонком кабеле как его зачищать вы тоже уже видели вот у нас получается два хвоста сейчас вот этот кабель мы каждый модуль отмаркируем цифрами по повилу. красный первый желтый второй дальше идет бесцветный Треть. первый ну Треть. третий и бесцветный второй, это четвертый Они идут по повиву либо по часовой стрелке Либо против часовой стрелки На это нужно обращать Внимание, обязательно Так, берем циферки И наклеиваем, чтобы потом не запутаться Красный у нас первый модуль Желтый идет Второй. Чуть нарезаны. Нарезанные должны быть. Да нифига. Так, дальше идет красный желтый, следующий пуповил, третий. Маркируем где-то на расстоянии 7-10 сантиметров от начала кабеля. Вот. И 4. Абонентский кабель мы никак не маркируем, потому что он одномодульный, соответственно, в этом нет нужды. Так, теперь, значит, нам нужно ввести кабель в муфту, два точнее кабеля, закрепить их, уложить пон, поставить еще один пон-делитель. Ну, в общем, смотрите. Ну что ж. Производим вот. Угу. осторожненько направляем все это дело. Так. Надо перекрутить. Хорош назад, назад, да? Назад, назад, назад. Стоп. Значит, вот в муфту выполняем до тех пор, пока наша изоляция, которую мы зачистили, не дойдет примерно вот до начала ввода с внутренней стороны. Смотрите. И, собственно говоря, под крепеж, как вы сейчас можете видеть, все это дело зажимается. Не всегда это удобно, потому что зажимы выполнены не всегда качественно. Бывает, они заедают. Приходится их немножко мучить. Нажми. один зашел. Так, один зашел. В принципе, остальные два черных вот этих усиления, их можно и не зажимать. Но мы это делаем для пущей уверенности. И отверточкой все это дело поджимается. Таким же макаром Крепится и противоположный Кабель Видео будет Наверное опять долгим Ну да ничего ребята Кому интересно, тот посмотрит Кому не интересно, перемотает Или напишет очередной комментарий Гневный В наш адрес Работаем! Теперь откусываем усиление, чтобы оно нам не мешалось. Все, значит, сейчас мы разбираемся с понами, с установкой второго, с креплением первого, то есть вот эти все обмотки и так далее. Добрый. В общем, решили мы поставить делитель четверку поверх восьмерки, прям вот так то поругает да все наверное, поругают ребят ну по-другому здесь не получается чтобы у нас все волокна шли в том направлении в котором нам нужно и не мешали не установленным делителем ничему прочему вот, мы сделаем так то есть вот таким макаром Делитель на 8 у нас будет основным магистральным. И к этому делителю будет приварен делитель четверка. Он уже пойдет на абонентов. Соответственно, чтобы не перепутать, здесь циферка 8, здесь будет циферка 4. Ну и с этой стороны также 4 объединим, чтобы нам не запутаться. Повторяем ту же операцию с термоклеем и горелкой. После успешной установки... При помощи наших любимых супер хомутиков мы вот это вот все дело не обматывая изолентой, прошу заметить, не обматывая. поругайте меня. Вот. Просто вот таким макаром фиксируем. Почему я не обматываю изолентой? Во-первых, потому что все это свободно. А во-вторых, для того, что когда мне нужно будет что-то продернуть, а это бывает нужно очень часто, в тех условиях, в которых мы работаем, вот, чтобы я свободно брал волокно и вот так вот мог сделать. отследить, где и куда оно идет. Потому что каждый раз разматывать изоленту и подматывать обратно, но это не вариант. Все, дальше уводим это по кругу, также ставим с обратной стороны две-три стяжечки и вот таким макаром у нас все это сверху в кассету войдет. Перед тем как ввести в кассету, мы их зачистим. Поскольку, поскольку здесь планируется у нас много кабелей, кабелей, или кабелей, не, кабели на помойке гадют, а это кабели. Так вот, значит, вот это все, буфер, нам будет мешаться, естественно, и мы сейчас буфер где-то вот на таком расстоянии снимем, и дальше у нас пойдут чистые волокна, как с четверки, так и с восьмерки, с прихода и... С ухода, соответственно. Так, там. Раз. Ой. И снимаем. Наклейку можно, конечно, отклеить, поскольку она мешает. Но, я думаю, мы справимся. восьмеркой поступаем аналогичным образом Итак, мы произвели с вами зачистку от буфера делителей японских да то есть 4 и 8 здесь мы их соответственно также отметили 48 все подмотали за ленточкой все как вы любите с магистрального кабеля с приходящего нам нужен только красный модуль пока вот соответственно три оставшихся мы зачищать не будем мы зачистим один модуль и попробуем с вами это сделать нашей супер зачисткой Made in USA как это все дело выглядеть будет я даже представить себе не могу куда это туда или сюда давайте попробуем вот сюда на кончике сначала Оп. и тянем нифига не получается так либо мы тогда кладем в самый самый крайний застегиваем и пробуем что у нас получается И получается ли... Нет, наверное, мы что-то делаем не так. Либо Чтобы это все-таки... Перекрутить. Не для таких модулей, скорее всего. Пробуем еще разок. Нет. Ничегошеньки не получается. Может быть, лезвие надо подрегулировать. Короче говоря, ребят, кто в курсе, напишите, пожалуйста. Потому что... Я, конечно, дилетант в этом деле. Вот. Может быть, вы подскажете, как правильно. Ну, ну зачистим, по зачистим по старому. Старым проверенным способом. Отмеряем где-то сантиметр. Берем наш любимый приспособление для зачистки. И данный модуль я перекусываю 18 или единицей. Если в миллиметровом, то единица. Если вот этот вот какой-то там другой стандарт, фиг вы говорите, что 18. Ну, естественно, не перекусываю, а надрезаю. И просто-напросто делаю вот так. Держи. Как обычно, берем дальше салфеточку без безворсовую обязательно чтобы волосни не оставалось и снимаем гидрофоб затем все это дело также для характерного для до характерного скрипа мы это дело все протираем изопропиловым спиртом внутрь категорически да, запрещено. категорически запрещено не почему за можно пожалуйста только отравишься и помрешь потому что изопропилывая спирт это яд на этот модуль не мотаем изоленту а вместе с поновскими вот так вот Аккуратненько прижимаем стяжечкой. Все. Немножко мы его подравниваем. Дожимаем. Тоже, естественно, без фанатизма. у нас здесь свободно кто говорит по поводу температурных колебаний ну я думаю что запас полтора сантиметра и вот такой вот ход для температурных колебаний будет вполне достаточно и потом кабель у нас жестко закреплен здесь и с со стороны ввода естественно будет усажен термоусадкой также жестко поэтому никуда он не денется даже если температура будет колебаться от плюс 60 до минус 60 зачистка абонентского кабеля происходит тем же самым макаром способом сантиметр вот вот этой вот крепежной гребенки также делаем надрез И снимаем. Так, где-то была салфетка. Сочек. Также мы удаляем гидрофоб. И протираем спиртом. До характерного скрипа и так у нас все готово для отмеривания волокон и производства сварочных работ сейчас мы отмеряем магистральное волокно отмеряем приход с пон-делителя, точнее, приход на пон-делитель. Вот. Сварим основное волокно магистральное на восьмерку, на пон. И потом уже с выхода восьмерки, к выходу восьмерки, мы приварим четверку. Кто не знает, как отмеряется кабель, как отмеряется волокно. То есть при сварке они должны, естественно, так как они варятся стык в стык, они должны встретиться друг с дружкой. Поэтому одно заводится с одной стороны, другое с другой стороны. Соответственно, одно должно прийти сюда или сюда. Вот. А второе должно прийти ему навстречу сюда или сюда. Ну и в обратную сторону. Так или так. То есть так или вот так. Вот. Таких вот перегибов, изломов, если отсюда и сразу сюда... Быть не должно. Будут потери, будут затухания. Можно э, уложить восьмеркой. То есть проложить вот так, затем увести его сюда вдоль и вот так вот в противоход. Но это тоже в крайних случаях. Ребята, лоханулись мы с этой желтой зачисткой. Ну, точнее, как лоханулись. Там лезвие стоит. Его нужно было просто немножко подвинуть вперед, ослабить пару винтиков. И все, она прекрасно зачищает. Так что нужно просто отрегулировать. Зажимаем и тянем. В результате у нас срезается верхний край модуля. И волокна спокойно извлекаются. Ну что ж, будем пользоваться. Единственный минус – это все руки в гидрофобе. То есть, если так, как стандартным способом мы снимаем, сразу стягиваем гидрофоб салфеткой, то здесь так не получится. То есть, здесь немножко погрязнее, но зато, зато удобно и быстро. И я надеюсь, что качественно. Вот так. А тут у нас все готово к съемке. К съемке уже все, крыша поехала от жары. Все готово к сварке, волокна отмерены. Начинаем варить. Прежде чем начать работу, нам надо убедиться, что на данном волокне есть сигнал. Вот для чего нам нужна эта прищепка. И мы с вами видим, что сигнал присутствует. Мы видим примерный уровень сигнала и направление, что он у нас идет слева направо. Все, соответственно, можем приступать к сварке. Перед сваркой не забываем обязательно одевать трубочку термоусадочную к дзэс так называемую далее снимаем лак с волокна стараемся это делать как можно аккуратнее затем протираем спиртом место где у нас снят лак скалываем И укладываем в сварочный аппарат. Стандартная процедура. Тоже уже много раз я ее показывал. Повторим еще разок. Также снимаем буфер. Это у нас пойдет на восьмерку на питание делителя. То же самое мы его скалываем. Укладываем с другой стороны Закрываем крышку И у нас происходит с вами сварка Потери 0,0 Ну, здесь вам не видно Давайте я чуть-чуть подвину штатив Здесь тоже отражение, конечно будет. Ну, поверьте на слово Аппарат варит довольно-таки неплохо для своей цены. Тест на разрыв пройден. Освобождаем волокна. Аккуратненько надвигаем к ДЗС ку на место сварки, место стыка. И опускаем в печку, где происходит усадка этой трубочки при помощи нагрева. Ну, дальше не знаю, наверное, нет смысла показывать все сварки. Сейчас я все это сварю, вложу в кассету и покажу уже в финале, как выглядит кассета. Осталось сварить два волокна, то есть приварить вот этот приход четверку на выход восьмерки. И потом на эту восьмерку. Ой, на эту четверку приварить уже абонента. Замер сигнала будет производиться у абонента в доме. Ну, вот так, друзья, выглядит готовая муфта. Значит, неиспользованные модули, почему положил сверху, потому что снизу, как вы помните, у нас установлены два пона. И, по идее, на месте, где должен укладываться вот этот запас, у нас там уложены поновские волокна, закреплены. Вот, теперь производим термоусадку на вводах предварительно вводы заделываем термоклеем и производим термоусадку до того как одели колпак это важно почему потому что при нагреве вводов вот если вы нагрели ввод начинаете один у вас теплый воздух из второго выходит но когда вы начинаете нагревать и заделывать второй ввод Теплый воздух у вас скапливается в муфте, она набирается, набирается. И в процессе того, когда вы усаживаете здесь термоусадку, у вас нагревается от горелки, соответственно, соседний ввод. В общем, происходит такая интересная штука, что теплый воздух, там создается давление в муфте, и он просто вот этот вот, вот рядом стоящий ввод вспучивается, и получается отверстие. Даже дырка, я бы сказал выдавливает воздухом поэтому желательно сначала заделывать вводы, потом одевать закрывать колпак плавим термоклей и заделываем им по кругу вот Здесь тоже можно без фанатизма, так как сверху будет термоусадка одеваться, и она весь этот клей равномерно обожмет и распределит вокруг кабеля. С клеем нужно быть аккуратнее, поскольку он при попадании на руки, у меня был печальный опыт, прожигает вам кожу практически до костей. Сейчас здесь проходим шкуркой обязательно, набиваем риску здесь и здесь. И усаживаем термоусадки. Вот наши труды и подходят к концу. В принципе, все готово. Одеваем колпак и вешаем на столб. все собираем вешаем на столб значит в муфту обязательно мешочек с силикогелем обязательно резиновая прокладочка для герметизации ну и, в принципе все ну что осталось повесить муфту на стол надеваем средства защиты да. Страховочный пояс Все должно быть подогнано По фигуре Все лямки И прочее Нелегкой жизни. Да. Все, вот так вот выглядит привесь. Сзади и спереди. Одеваем перчатки, лезем на стол. Это неудобно. Ну да. Зато смотрится ничего. объяснить людям, что это временно, что потом будет ставиться крестовина, а то скажут, вот, алтурщики. Ну, а у нас-то все, что временно, то значит постоянно. Да ладно. Чем больше изоленты... Изолента тем... только синяя должна быть. Снизу подвяжи еще Снизу подвяжи изолентой Вот как-то так оно все выглядит. Все это временное, потому что через два дня пойдет магистраль еще с этой муфты в три стороны или в три стороны, опять же, как правильно, не знаю. Вот потом там будет ставиться крестовина специально, и муфта уложится в крестовину. Дабы не врать, обязательно засниму этот процесс и покажу вам, что там стоит крестовина. Вот так. И вот так заканчивается наш сегодня рабочий день. Ну, точнее, как заканчивается. Еще подключение абонента. А вот та муфта, вот та, она у нас уже готова. Да, сегодня, ребят, очень жарко. Вот. несмотря на мой идиотский вид работу мы сделали вот и сделали относительно нормально вот. я думаю, что она будет работать долго эта муфта Но еще будет оттуда три луча естественно все это как я уже сказал, будет оккультурено будет стоять крестовинка все это будет аккуратно вот. ну а на сегодня наверное все вот избавляться, надо, конечно, от слов паразитов. Вот, вот. Будем стараться. Будем прогрессировать в этом направлении. Ух, честно говоря, запарились. Даже пришлось ставить зонтик и перегрелась камера на телефоне. Вот здесь такие, смотрите, красивые речки, места. Точнее, полуречка. Но комаров... Кстати, надо сказать, что жарко, и комаров сегодня поменьше. Потому что вчера мы варили в поле, позавчера мы варили там в каких-то лесах. Вот. И было не сладко, скажу я вам. Очень даже не сладко. Съели по полной программе. Ну а на сегодня все. Все, что хотел, я вам показал. Вот, даже, может быть, и то, что не хотел показывать, показал. Оставайтесь на канале. Я думаю, будем продолжать съемки. Сейчас покажу вам. Или не сейчас, чуть попозже, когда делаю рамку у Нивы. Покажу вам свое приобретение. Вот и так далее. В общем, оставайтесь на канале. Не пропадайте, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, колокольчики, комментарии вот. и все прочее. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Всем пока, ребята. До новых встреч.